Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Биллач и на канале уже 50 тысяч подписчиков и сегодня в честь данного события я расскажу вам о разгоне шестиядерного 12-поточного процессора i 8700 k он приехал мне в посылке с магазина Computer Universe, ссылка на данный магазин и промокод будут в описании, но к сожалению съемки распаковки посылки я умудрился частично удалить, так что распаковки не будет. Ну что ж друзья, про данный процессор уже много чего сказано и почти все каналы прожали уши его разгоном до 5 ГГц. Но насколько реален такой разгон и есть ли вообще смысл в разгоне данного процессора? Я имею в виду, ощутите ли вы разницу после разгона в играх или профессиональных задачах. В данном видео я постараюсь ответить на эти и многие другие вопросы. Только вот будет одно НО. Я постараюсь сделать разгон этого Canon Lake максимально приближенным к реальности, поэтому не будет никаких водянок, тем более кастомных, хотя я бы мог себе это позволить, как вы понимаете, и все такое, но не у всех есть на это лишние 10 тысяч рублей, а то и более, так что в тестах мы будем использовать старушку Noctua NH-D14, которую уже более пяти лет. Лет, а затыкает за пояс большинство конкурентов среди воздушек также не будет скальпирования или жидкого металла ибо я знаю что мало кто из вас решит этим заняться да и жидкий металл стоит сейчас недешево плюс тестировать разогнанный процессор мы будем в жестких стресс тестах ибо у нас задача на нем работать а не смотреть на пустой экран монитора с показателем частоты в 5.2 хотя некоторые тестят именно так ну и напоследок последний фактор реализма. Использовать мы будем обычную версию i7, а не ту отборную, которую Intel дает на обзоры многим блогерам, ибо я не вхожу в их число. Моя версия будет самой заурядной и обычной, которую вы можете купить также в магазине. Ну вот собственно и все друзья, вроде ничего не забыл. Давайте же попробуем ответить на вопрос, реально ли достигнуть частоты в 5 ГГц в обычных, так сказать, домашних условиях. Итак, поехали. Нужно сказать, что разгон Canon Lake ничем толком не отличается от разгона иных процессоров у Intel. Всего-то и нужно выставить нужную частоту, выставить для нее нужное напряжение. Оба данных параметра находятся путем подбора, так сказать, методом проб и ошибок. Ну и последнее, чтобы напряжение не скакало, нужно выставить нужный уровень LLC. И вот тут и как раз начинается кромешный ад. Для тех, кто не в курсе, я объясню. Выставили вы напряжение в биосе 1.35 вольта, а в Windows простое вы скорее всего увидите цифру чуть меньше, ну допустим в районе 1.3. И вдобавок напряжение будет изменяться. График просадок и роста напряжения обозначен у нас красной линией. Но как вы понимаете, это у нас простой, а в полной нагрузке напряжение может у нас просесть, скажем до 1.27. А Так работает управление напряжением и делается это специально, чтобы сгладить резкие скачки напряжения при переходах от бездействия к нагрузке, чтобы ваш процессор случаем не сгорел. В теории этот защитный механизм очень даже хорош. Вот только такие просадки, называемые V-Drop, затрудняют подбор нужного напряжения при разгоне. Как вы понимаете, это не очень хорошо, и умные головы придумали, что можно сделать параметр, который эту просадку уменьшал бы или вообще минимизировал до минимума, то есть убирал в ноль. Он и получил название LLC или Load Line Calibration. В идеале у современных плат LLC имеет несколько уровней, каждый из которых должен делать просадку все меньше и меньше. Есть также экстремальные уровни, которые делают напряжение в нагрузке наоборот выше заданного, а выглядит это все примерно вот так. Как вы видите, современная идеальная материнская плата в принципе должна иметь режим LLC, который убирает просадку почти в ноль. На моем же ASUSE данный график выглядел примерно вот так, это даже после обновления биоса. То есть выставив напряжение 1,3 вольта и частоту 4,6 нагрузки, я получил следующую градацию напряжений в зависимости от разного уровня LLC. Как вы видите, ни один режим не дает нужные 1,3 вольта в нагрузке. А бедроп достаточно большой, и это не очень на самом деле удобно. Этим страдают, к слову говоря, многие материнки на Z370, в том числе и многие ASUSы. До обновы BIOS'а бедроп вообще на них был крайне большой, но это вроде как пофиксили. Ну да ладно, друзья, сей факт не столь критичен, ибо можно все таки подобрать определенный вольтаж, есть для этого несколько способов, но это уже кому как удобно и кому что нравится. Итак, что в итоге я, собственно, получил? Я тестировал процессор в стресс-тесте RealBench. Нагрузка была более чем достаточная, чтобы убедиться, что процессор действительно стабилен при подобранном напряжении и подобранной частоте. При этом данная нагрузка очень похожа на реальную игровую нагрузку или нагрузку рендер. Турбобусту процессора по всем ядрам равен 4,3, так что разгон я начал с чуть больше отметки, а именно в 4,5. Данная частота поддалась на напряжении 1,12 вольта, температура 72 градуса. 4,6 процессора силел с 1,16, температура уже 80. 4,7 с напряжением 1,2, температура 86. 4.8 с напряжением 1.25 и температурой 94. Как вы понимаете, для работы данная частота для моего конкретного камня является пределом, ввиду дальнейшего просто его перегрева. Для частоты 4.9 потребовалось уже напряжение свыше 1.32 вольта и соответственно при таком напряжении процессор буквально через пару минут теста уже выдавал температуры за 90 градусов и тест проводить дальше было просто нецелесообразно. Нужно сказать, что и с частотой 5 ГГц процессор спокойно запускался, но опять-таки перегрев просто не давал оставить частоту на постоянную основу, а колебание вольтажа из-за нерабочего LLC делало его подбор крайне затруднительным. Ну что ж, друзья, 5 ГГц это прекрасная планка, и я уверен, что даже мой процессор запустить на ней в принципе возможно. Но его нужно или скальпануть, или хотя бы заменить кулер на водянку, а термопасту на жидкий металл. Как вы понимаете, мой конкретный камень это хороший пример того, что камни бывают разные. И не факт, что вам попадется какой-то хороший экземпляр. Надеюсь, с вопросом про 5 ГГц мы, в принципе, разобрались. Теперь давайте же посмотрим, какой прирост дал разгон на 500 МГц, то есть до частоты 4800, нашему шестиядерному новичку от Intel. Итак, первый тест синтетика Bench 15, а до разгона у процессора 1395 баллов, а после разгона 1571, то есть прирост мультипотоки примерно на 12%, а в целом ожидаемо плюс 12% частоты дало примерно 12% прироста в самом тесте. Далее я рендерил обычную сценку в Sony Vegas, несколько минут видео в 4К и я перегонял Full HD. в итоге до разгона результат был 14 минут 13 секунд, после разгона 12 минут 53 секунды или примерно плюс 10 процентов. Результат же оказался на самом деле не таким интересным, даже при рендере 4К видео в течение двух часов вы получите примерно лишь 10-15 минут разницы, что для обычного пользователя, как по мне, является не столь критичным. Ну да ладно, с я думаю все понятно, профзадачи данный проц оселивает в принципе неплохо, вот только прироста от разгона как вы видите немного. Вы спросите, а как же разгон влияет на игры? Как вы понимаете, если тестировать какую-то не процессорозависимую игру с любой картой, даже самой топовой на ультра настройках, то разницы от разгона вы почти не заметите. Так было например с Mass Effect Andromeda, вся производительность упирается конечно видеокарту, точнее видеокарты, ибо я не нашел 1080Ti для тестов, и использовал две 1070Ti в SLI режиме, это были Zota KMP Extreme и PolyJet Stream, которые были объединены с помощью SLI мостика, а все тесты я проводил в разрешении Full HD, ибо переход на Quad HD и 4K еще только начался, да и с ростом разрешения опять-таки нагрузка идет больше на видеокарту, а не на процессор, и он отходит в принципе на второй план. Как вы понимаете, друзья, более правильно было бы тестировать прирост от разгона в более прожорливых и требовательных процессору играх. Например, Watch Dogs 2. А чтобы производительность не упиралась в видеокарту, я специально снизил все настройки, кроме геометрии и ландшафта, которые нагружают именно процессор, до минимума. И первый тест провел именно в таком формате. Как вы видите, процессор грузится здесь под 95%, а загрузка карты 50% то есть она у нас отдыхает, настройки низкие и так далее прирост от разгона составил примерно 5-7 кадров или в районе 5% от производительности на самом деле не так-то уж и много но данный тест хотя и позволяет взглянуть на работу именно процессора то есть определить максимальное количество кадров, которое может подготовить процессор для видеокарты на данном конкретном движке и хотя он очень эффективно позволяет сравнивать процессоры на разных архитектурах то есть без влияния видеокарточек но он мало применим к реальности игры здесь и сейчас согласитесь, никто не будет играть на низких настройках на системе которая стоит свыше 100 тысяч рублей да и тот же процессор процессор тянет ее движок, это сразу в принципе понятно. Поэтому второй тест был проделан уже на ультранастройках, так сказать обычной геймера. И здесь нужно сказать, что мы получили примерно такой же прирост по производительности, то есть примерно 4 кадра дал нам разгон, а то есть не так-то уж и много. В Battlefield 1 ситуация в целом аналогичная, в тесте на низких настройках, когда я убрал текстуры и некоторые настройки графики, которые нагружают видеокарту, мы видим, что есть определенный прирост от разгона, в разгоне процессор мог подготавливать порядка 170 кадров в секунду, что очень даже неплохо, вот только в реальных условиях на ультра настройках графики, даже две видеокарты 1070Ti в SLI не могут выдать такой FPS. И все опять-таки упирается в возможности самих видеокарточек. Что касается загрузки процессора, то она здесь низкая. Временами несколько ядер загружается сильно, но в целом использование ядер и потоков здесь не такое уж существенное. Нужно при этом сказать, что данная игра поддерживает всего 8 потоков из 12 имеющихся. И это также нужно учитывать, то есть 4 оставшихся потока могут спокойно обслуживать какие-то иные задачи. Ну и напоследок Ведьмак 3. Игра интересная только тем, что она порой садит процессоры со слабой производительностью на одно ядро. Вы спросите, почему так? Да на самом деле все тут просто. А в этой игре одно из ядер загружается очень сильно. Это было проблемой для моего Ryzen 1700, это было проблемой для i7 и для i5 без разгона. А, то есть не самыми шустрыми ядрами но 8700 справляется с данной задачей достаточно хорошо поскольку даже без разгона частота одного из его ядер в стоке может обуститься до 4,7 ГГц что также является немаловажным плюсом вот как-то так друзья что мы имеем в итоге итог на самом деле по данному процессору простой по факту толку от разгона не так-то уж и много если для 6700 и 7700 k прирост частоты давал Результат, ибо процессор начинал дышать, а не задыхаться, то 8700 ядра достаточно шустрые, и потоков до черта, и зачем ему еще нужен разгон? Наверное, только если вы энтузиаст, или вам просто негде пожарить колбасы, потому что в разгоне процессор греется, как чертова печка вот собственно и все друзья если у вас есть какие-то вопросы по данному камню или вы хотите чтобы я провел какие-то дополнительные тесты то пишите в комментариях если захотите купить данный камень или данную материнку поскольку она хоть и ведет себя очень странно но в принципе очень даже неплохая среди всех остальных то заходите на сайт компьютер universe ссылка и промокод будут в описании но ну, а если видео вам понравилось было для вас интересным то делитесь им с друзьями подписывайтесь на канал и конечно же не ленитесь нажмите на лайки всем еще раз спасибо и до новых встреч